И идешь в банк, и у тебя выясняется, что у тебя тот старый первичный паспорт СССР 96-го года раньше был недействительный, а сейчас является действительным. Да, именно. Ничего себе. А поскольку у меня как бы нету в базе данных, то есть судебные приставы, это дело я уже объяснил, кладут в стол и все. И на этом все закончится. Мой паспорт самый первый, которым мне выдавался Советского Союза. Я иду к ним, опять же, в Сбербанк и мы проверяем этот паспорт, и он Опять является действительно. Ну интересно, интересно Не считаю себя физлицом Себя считаю живым человеком Там где код, там и выход Сдал на обмен и его то есть не получал Признали ошибку Я не нуждаюсь в апикуне А ручку какую использовал? Да, я ничего не платил Шикарное решение Я в систему мир не вношусь Я выпадаю из юридического поля Российской Федерации То есть я в эту систему не попадаю То есть юридически меня в Российской Федерации как бы не существует Юридическим претензии предъявлять некому. Я обрубил им концы, а истребовать не с кого. То есть они даже исполнительное производство не могут открыть? Да. На госуслугах у тебя по нулям все? Все по нулям, да. Он отказался недействительным, и я уже без паспорта почти год. Паспортом РФ не пользуешься, да? Займел себе паспорт СССР. Я опять вернулся в юрисдикцию СССР. И у меня заработал этот паспорт Советского Союза 96 -го года. На данный момент действительно. Акт об уничтожение требовал? На самолете летал? Водителю предъявлял. Глаза на лоб не вылезли? Ездил я на электричке. В РЖД, да. Я покупал билеты по этому паспорту. Да он тебя является недействительным. У нас сейчас другое государство. Открыли есть сбербанк еще. Забирали сотрудники полиции, проверяли все и отпускали. Объяснение, протокол. А ты не думал через суд продавить? А как ты в суд заходил? Налоговая подал на меня в суд. Они этот пункт сняли. Я пришел опять в суд через полтора часа. На он вскочил и удрал Первый акт он, он закрыл Водительское удостоверения, как удостоверение личности Они сразу в агрессию всех Орать, визжать У меня на данный момент два действительных паспорта Вот так большинство народу развели